В этом видео мы расскажем вам о переносной радиостанции i 610. В комплект входит инструкция полностью на русском языке. Само тело радиостанции выполнено на литом шасси. Антенна с разъемом SMA и длиной 15 сантиметров. Аккумулятор с рабочим напряжением 7,4 вольта. Зарядное устройство с индикатором заряда работает под сети 220 вольт. Гарнитура на одно ухо, клипсы и темляк. Радиостанция выполнена в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси. На лицевой панели мы видим динамик и микрофон. Сверху расположено два регулятора, один отвечает за громкость радиостанции, другой за переключение каналов. Также здесь находится разъем под антенну и светодиодный индикатор приема и передач. Слева расположены три кнопки, большая для передачи сигнала и две программируемые клавиши. Справа под уплотнительной заглушкой расположен двухштырьковый разъем для подключения дополнительных аксессуаров, таких как гарнитура или кабель программирования. С задней стороны мы видим ушко крепления темляка. Клипса крепится на два винта, 16 каналов памяти с заранее запрограммированными LPD и PMR частотами, рабочий диапазон от 400 до 470 МГц. Аккумулятор с емкостью 1800 мАч. Габариты радиостанции в сборе составляют 260 на 60 на 36 мм. Вес в сборе составляет 237 грамм. Температурный режим от минус 20 до плюс 50. Функционал входит: CTSS и ДСС тонны, блокировка занятого канала, голосовая активация передач предупреждение о низком заряде аккумулятора, режим энергосбережения, сканирование, таймер окончания передач и FM-приемник. iRadio 610 характеризуется простым управлением и наличием всех самых необходимых функций, а также механической прочностью при компактных размерах. Данная рация работает в любительских бесплатных диапазонах LPD и PMR, а съемная антенна и приемник с высокой чувствительностью обеспечивают большую дальность связи.